Всем привет! Не было видео, это связано с тем, что сейчас я очень загружена по учебе. Не то чтобы загружена, но есть некоторые проблемы, и поэтому для разговоров это учеба в Китае, а именно учеба в магистратуре. Людей едет в Китае за получением высшего образования, особенно магистратура и Докторантура. В меньшей степени людей едет на бакалавриат, потому что меньше вакансий на получение стипендий, на что можно уехать, это на магистратуру. Вы получаете стипендию, например, как я стипендию КНР, каждый месяц наплатят платят 3000 юаней и 700 юаней за то, что мы не живем в общаге, то есть как доплата за съем жилья. То есть, получается, в общем, стипендия составляет 3 700 для магистрантов по стипендии КНР. Также я знаю, что есть варианты по Институту Конфуция, региональные стипендии, какие-то локальные и другие стипендии. Но самое распространенное – это именно стипендия КНР и Института Конфуция. На самом деле, перспективы очень даже приятное. Вы поступаете на магистратуру в хороший вуз. Конечно, конкурс большой, но вы если старательный человек, если вы человек пробивной, если вы я не знаю, имели какие-то достижения по жизни, то не обязательно. Если вы не рвете Шанхай, и вас устраивает э, Шеньян, например, то в принципе очень даже реально попасть на стипендию и получать образование по той специальности, по которой вы хотите. В университете, Северо-Восточный университет э, поддерживают поступление на MBA э, иностранных студентов, образование проходит на... Эм, английском языке, но все же большинство направлений это китайский язык, например, я учусь на дизайнера и я единственная иностранка в потоке, но каждый год есть один-два иностранца, которые поступают на мой факультет. В планах рассказать вам минусы и плюсы получения образования в Китае, так как очень многие думают об этом, многие едут и... Они не знают тех подводных камней, которые они здесь могут найти. Наверное, с положительных моментов, с плюсов. Это возможность пожить за границей в течение примерно 3-4 лет. Это также изучение иностранного языка в среде. И, соответственно, новые знакомства, общение в иностранной среде оно развивает, вы узнаете многие другие культуры, вы растете как личность, вы изучаете не только китайский язык, но и английский, потому что далеко не все здесь разговаривают по-китайски, и вам приходится из-за кромов вспоминать свой английский, чтобы общаться, и это помогает, потому что примерно через полгода вы уже будете лепитать как птичка, да, с ошибками, но вы уже поборите свой языковой, как бы, барьер, вы уже не будете так бояться говорить на английском, вы вообще подумайте, я знала этот язык, откуда? Потому что мы когда-то это учили, я, конечно, говорю про людей, которые когда-то изучали английский, вот. Ну и, соответственно, конечно же, китайский. Следующий плюс – это предоставление университетам бесплатного года обучения языка. То есть э, вы можете изучать э, два семестра китайского бесплатно, также платят вам стипендию, также предоставляют вам общежитие, либо доплачивают э, деньги за съем жилья. И, э, в принципе, если вы приезжаете с нулем, то за эти два семестра абсолютно реально выучить китайский на уровне прям ну, разговорного, на уровне бытового общения. Ничего, конечно, сверхнаучного, там профессионального, но вы абсолютно сможете спокойно жить здесь, общаться, изучать свое направление, по которому вы дальше пойдете, например, дизайн, этого было вполне достаточно для моей подружки, всего лишь одного года китайского языка, чтобы, в принципе, понимать и писать рефераты, потому что в Китае образование построено так, что, в принципе, будет все понятно. В протяжении всех годов, что вы обучаетесь на специальности, вы также все еще можете можете записываться на курсы языка ходить вместе с остальными студентами если у вас есть свободное на это время а оно может быть доучивать язык, добивать в общем, существует всего три года обучения языка это ЧУЧИ, и это получается элементарный, средний и высокий уровень китайского языка один из плюсов это Побыть э, в самостоятельной жизни для некоторых людей Это единственный способ попробовать пожить самостоятельно, без родителей Потому что здесь вы предоставлены сами себе, да еще и вокруг люди говорят на другом языке И вам приходится собраться со всеми силами и мыслями И вы ответственны за себя, и вы это чувствуете Так как в России в любом случае, да, вот, например, я из России, да, что... Да, родители где-то рядом, друзья, всегда есть государство, все, все люди говорят на моем языке, проблем нет. Тут вы попадаете в среду, в которой вы просто максимум, что вы можете сделать, это купить картошку в магазине, и, и то, показывая это на пальцах, вы понимаете, что это сложно, да, нести за себя ответственность, и, в общем, это круто, на самом деле это подстегивает, и это хороший опыт, через полгода вам... Вы научитесь всему в этой жизни, в принципе, выж, выживать, скажем так. Я, конечно, утрирую, но смысл вы поняли. Плюс для кого-то это не мой вариант, но есть такое, что многие студенты, у них достаточно много свободного времени вне университета, и они могут подрабатывать преподавателями английского языка, моделингом или вот... В чем они сильны, вот серьезно. Но в основном это моделинг, фотомодели или на выставках. И э, репетитор или преподаватель английского языка. Бывает еще русского, но это редкость. Вот. За это платят очень хорошие деньги. И вы можете работать на парт-тайм и получать. Еще столько же, сколько вы получаете по стипендии сверху. И многие студенты за время своего обучения успевают попутешествовать по миру, хотя бы по Азии, потому что, в принципе, Время позволяет, деньги позволяют, в принципе даже и просто со стипендии, если не сильно тратится, если вы живете не в слишком крупном городе, это вполне реально путешествовать. Ну и я уже только что сказала еще один плюс, это, это возможность путешествовать по миру. Да. Ну а теперь к минусах, о которых знает мало кто, и возможно эти минусы касаются не абсолютно всех, но они есть, и они достаточно весомые, они ощущаются на последнем двух где-то годах обучения здесь, то есть первые два года вы живете в сладкой жизни. Да, экзамены по языку это сложно, но в принципе вы свободен, вы чувствуете себя студентом, в студенческой э, атмосфере. Первый год вы получаете образование по специальности, вам это интересно, вы изучаете новые слова по специальности, либо вы э, тренируете свой английский, да, и получается э, это интересно. Вы заводите новые знакомства, вы уже полностью абстрагировались здесь, в Китае, в своем городе. Особенно вы уже помогаете новичкам. Но тут наступает последний год обучения, и тут вы встречаетесь с новыми проблемами. А я говорю именно об организаторских способностях китайцев. Я абсолютно не хаю на китайцев. Это их менталитет, это нормально, и у них так устоялось. В принципе, я бы не сказала, что в России система образования идеальна. Но здесь свои приколы, к которым мы не привыкли. И один из самых больших приколов, на самом деле, который меня коснулся с первого курса получения специальности, то есть с моего второго года обучения в Китае, это научный руководитель. То есть в нашем понятии научный руководитель это тот, кто помогает вам с написанием дипломной на работы, диссертации и направляет вас, то есть объясняет вам примерные правила написания, да, формат, требования, он может вам не помогать писать абсолютно, в России я тоже писала сама, но он все равно следит, то есть ваш диплом это отражение его способности, его знания, умений, навыков, то есть он вас чему-то научил, он вас сопроводил, потому что, например, в Китая это называется далш, вот это слово дал это означает сопровождать, так гид, да, в слове гид тоже есть это слово, поэтому само по себе понятно, что должен делать научно руководитель, Но что делает он в Китае, я вам сейчас расскажу. В общем, на самом деле, большинство научных руководителей в Китае абсолютно не интересуются вашей э, дипломной работой. Она полностью лежит на ваших плечах. Возможно, если вы иностранец, преподаватель отнесется к вам более заинтересованно. Особенно, если вы для него э, первый опыт э, ведения иностранного студента. Возможно, он реально... Будет вам помогать на первых, по крайней мере, порах, организовать работу с дипломом, объяснить формат и требования. Но большинство преподавателей, особенно всяких профессоров, которые могут взять иностранцев под свое крыло, они ведут себя абсолютно не в нашем привычном понимании. Ну и, собственно, сейчас я вам примерно расскажу свою историю, как у меня вообще случилось выбор моего научного руководителя и чем это обернулось. Изначально, так как я женщина, девушка замужняя, не свободная, в общем, мне приятнее работать с научным руководителем женского пола. Извините за... Не феминизм, нет. Просто мне реально как бы комфортнее. Особенно из-за того, что я не очень знаю китайский язык, по крайней мере, на тот момент. Мне бы было, конечно, комфортнее общаться с женщиной, чем с мужчиной. Я не знаю, чего от них ожидать. Вот. И, и прямо на первом курсе, на первой неделе Мы обязаны выбрать официально своего научного руководителя Так как нам с ним работать все три года Я еще подумала, вау, это не как в России Мы там только на последнем курсе выбираем науча А тут прямо из, ну, с первого курса Это значит, что он будет нами заниматься Это классно вот. И я выбрала женщину Которая занимается как раз брендингом у нее своя фирма, и мне показалось, что это классная идея. Я хоть с ней не была знакома, но я слышала от э, деканата про нее. И, собственно, я выбрала ее, и через где-то пару дней мне звонит секретарь деканата и говорит, чтобы я пришла в университет, потому что кое-какой учитель хочет со мной встретиться. Я, конечно, пришла, я захожу в кабинет, здесь много, много студентов, около семи, я восьмая, и еще, еще, нет, больше было студентов, больше, около десяти, наверное. И э, кто-то первокурсник, кто-то второкурсник, и... И они что-то обсуждают, про какие-то бумажки, я не совсем поняла. Я думаю, что он мне, надо, кто это, кто этот преподаватель? Оказалось, что этот преподаватель, это профессор в нашем университете, один из самых крутых, по крайней мере, по моей специальности он такой один. Вот Есть еще по другим направлениям дизайна, но по брендингу он у нас один такой знаменитый преподаватель. Вот, он мне сунул iPad э, с презентацией про Токтон и дал типа ты почитай, посмотри, пока я тут общаюсь со студентами. Я вообще не поняла, что ему надо, потому что я, я сразу ну, мне не сказали, мне просто сказали приди, с вами хочет встретиться ну, учитель. Собственно, я прочитала, полистала, думаю, странный какой-то препод, он постоянно с кем-то встречается. Это все, что я поняла, просто какой-то странный преподаватель, который вечно со всякими стариками встречается. Вот. Потом он меня попросил пройти с ним в его кабинет, я с ним прошла, он мне объясняет, что э, девушка, женщина, которую я выбрала как научный руководитель, боится вести иностранного студента, она не знает, что от иностранного студента ждать и как его вести, поэтому он согласен э, вести меня, потому что у него уже есть опыт ведения иностранных студентов, вот. да и вообще он профессор. Поэтому он мне даст большего, поэтому давай, типа, ты перепишешь эм, на себя, на, не, на меня, как бы, заявление о научном руководителе. На самом деле, мне кажется, что учительница от меня не отказывалась, просто ему хотелось заработать рейтинг на количестве иностранных студентов под его крылом. Собственно, я стала его студенткой, и он ни разу не был моим научным руководителем в том смысле слова, которое я объяснила до этого. Дело в том, что он набирает себе дофига студентов, потому что он профессор, он это может. Он набирает себе где-то 8 студентов, нас было 8 на том потоке, и заставляет нас делать его рутинную работу. То есть делать всякие презентации для его сторонних проектов, не связанных с университетом. Делать э, дизайны и брендбуки для его дизайнерской фирмы, потому что он занят другими исследованиями. Он э, заставляет, в общем, он в социальной сети выкладывает свои какие-то информации, посты, он заставляет нас это копировать, вставлять... Э, как бы, ну, делать из этого книгу. Он пишет, типа, про себя книгу в хронологии. И, короче, у него явно завышенная самооценка. Это не важно. Он, на самом деле, издал много книг. Он действительно хороший эм, дизайнер. Но это ужасное отношение. сначала думала, что это чисто мой преподаватель. Со временем узнала, что абсолютно практически все преподаватели ведут себя именно так со своими студентами. Наш просто более странный экземпляр. Но это норма для китайского научного руководителя использовать своих студентов в личной выгоде, при этом не давая за это ничто, ни деньги, ни почет, не записывая этих студентов как дизайнеров в свою работу, то есть он просто нас использует. Но как бы это меня не сильно волновало, я всегда считала, окей, так устроено, так им привычно еще с бакалавриата, меня это не касается, меня он ничего не просит делать, потому что я Полный тимудон, то есть я ничего не понимаю, поэтому как бы он ко мне и не лезет Вот, я, по крайней мере, делаю, что я ничего не понимаю, делаю вид Хотя я все прекрасно понимаю, просто я не хочу делать эту тупую работу Он это понял с первого раза и как бы и ни разу ко мне не приставал Поэтому я с этим научим. виделась раз в полгода Стало хуже последние два года, то есть если первый год, когда мы с ним не должны были иметь молодел, мы еще не пишем свой диплом, мы просто получаем образование в сфере дизайна и на самом деле образование никакого мы не получаем, мы просто повторяем пройденное, ну, я не знаю, это связано с моим университетом или это еще один минус э, китайского образования, но я знаю, что на бакалавриате они обучают, изучают очень много интересных вещей, которые не изучали мы в университете из разряда фотография, Видео, 3D, то есть все-все-все-все они изучают на бакалавриате, а на магистратуре уже ничего не изучают. По сути, они просто систематизируют знания по дизайну более теоретически, и все. Вот, поэтому я никакой информации новой для себя не получила на магистратуре, но это не важно, собственно. Это было ожидаемо, это было ожидаемо, вот. Прикол начался тогда, когда на следующий год, то есть мы только один год имеем, Пары, и второй и, э, и третий год мы пишем диплом вот и получается на второй год в э, первом семестре где-то был э, наверное октябрь э, нам сказали что скоро у нас будет кайпхи это значит что э, это как бы как предзащита но только защита твоей темы твоего э, диплома то есть мы должны предоставить э, представить э, жюри преподавательскому да, комитету э, я не знаю как это называется в общем преподавателям нашего факультета нашу тему полностью обосновать ее то есть как бы рассказать полностью введение свой диплом и плюсом еще э, рассказать примерное оглавление э, и на чем вообще ну то есть актуальность там методы тырыры, в общем, все, что пишется обычно в обведении. Соответственно, наш научный руководитель даже не появился в городе на момент подготовки и выбора наших э, тем. И его бедная секретарь, она замучилась, она помогала нам всем восьми человекам, особенно мне, э, с выбором темы, с подготовкой, потому что, конечно же, у меня есть ошибки в плане китайского языка, и в плане вообще Потому что я не знаю такой системы, да, хотя сам диплом, в принципе, пишется по той же системе, что и у нас, по той же схеме, в том же формате, то есть разница только в этих всяких защитах, предзащитах. Он нам не помог, но он пришел на саму защиту, на которой он вообще не слушал, о чем мы говорим, он разговаривал по телефону, а потом свалил. Окей. Но Прошло еще полгода, и это уже конец апреля, и у нас должна быть работа написана 80%. У меня было написано где-то на 50-60, но этого достаточно, в принципе. Вот у нас еще был семестр с лишним, поэтому все нормально. И он все еще не обращает внимания на мои работы, то есть я абсолютно сама пишу, даже этот, ее помощник, это секретарь, она больше мне ни разу не помогала и ни разу не видела, чем я вообще пишу. Ну, как бы проблем у меня особо с дипломом не было, слава богу. Есть опыт написания дипломной работы, хоть это и диссертация, но по формату примерно то же самое. И э, самая жесть началась вот недавно. Собственно, последний семестр, вообще мы учимся не три года, а два с половиной официально, но можем учиться три года, если мы не успеваем дописать нормальный диплом. У нас должна быть предзащита, которые мне сообщают неожиданно, что у нас будет предзащита. Я такая, окей, нужно предоставить 100% написанный полностью диплом. Мы приходим, научный руководитель до сих пор ни разу не видел мой диплом и... Как бы это предзащита, то есть это последняя предзащита, все. Он также не появился на самой предзащите, и это отношение было не только ко мне, это было ко всем его студентам. Мы отправляли ему свои дипломы на просмотр, на вопрос, есть ли какие-то ошибки, на что он почему-то игнорировал это вопросы и просто просил дальше делать его работу стороннюю, связанную с университетом. Мы не можем сказать нет, по крайней мере китайцы так сделать не могут. Вот. Знаете, когда он появился? Он появился, когда мы уже сдали свои работы преподавателем из другого университета и преподаватели не могут знать, что я иностранец, не могут знать, кто мы научные, то есть абсолютно стерты. Мы не знаем, кто эти люди, кто проверяет, они не знают, кто мы. Они просто должны проверить дипломную правильность. И, соответственно, скорее всего, я не смогу защититься в этом полугодии. Видимо, мне придется ждать следующего полугодия, потому что научный руководитель ни разу не помог мне с моим дипломом. А та секретарь вообще уволилась, потому что не вынесла тяжести груза, который на нее свалился из-за научного руководителя. И, конечно, я все еще надеюсь, что... Этим преподавателям понравился мой диплом, я не пойму, что я иностранец, и как бы спустят <laughs> все эти проблемы с китайским языком и скажут, окей, ничего страшного, исправляю китайский и приходи на защиту уже с исправленным дипломом, но хрен его знает. Собственно, что я хотела сказать. Один из больших минусов – это сама система образования, особенно с научным руководителем. Вы должны знать, что вы будете писать диплом абсолютно сами. Uh, преподаватель скорее всего скорее всего не у всех так но не будет обращать на вас внимания а то еще и свешивать на вас какие-то свои проблемы то есть uh, это не он помогает а вы ему вот и uh, я знаю что многие студенты заказывают дипломы я не из таких я люблю писать сама вот и по сути вы ничего новому в магистратуре не выучитесь, только если вы не выберете новый предмет. Ну, то есть, абсолютно новое какое-то направление, а не свою продолжать <laughs> линию гнуть, как я, да? И, казалось бы, плюсов, конечно, больше, чем минусов, но все равно мне 25, и я чувствую, что большинство времени потрачено немножко зря. И мне немножко обидно, что все-таки я работала именно с этим преподавателем. И я надеюсь, что все хорошо пройдет, что я защищусь и без его помощи. И советую всем обязательно чекать, что за преподаватель, прежде чем его выбирать. Постарайтесь выбрать лучше какого-то более молодого преподавателя, чем профессора. Да, профессор это круто, его имя это круто, но и хоть и молодой преподаватель не сильно там сам шарит, как это писать, но он хотя бы будет с вами работать, он будет вам все равно помогать, вы будете чувствовать поддержку, он будет связываться с более профессиональными преподавателями и для вас узнавать какую-то информацию, вот, потому что человеческие отношения – это важно. Собственно, вот и все. Мой краткий рассказ о магистратуре в Китае. Сами выбирайте, нужно ли вам это. Всем пока!